Инвестиционная компания развития представляет первый шоу-рум в жилом комплексе Южный Квартал. По многочисленным пожеланиям, это европланировка площадью 40 квадратных метров. Шоу-рум располагается в однокомнатной квартире на третьем этаже первой секции. Дизайн квартиры выполнен по проекту от итальянской компании Interni Consulting Group. В жилом комплексе «Южный квартал» мы используем материалы от ведущих заводов-производителей, таких как керамо-марацци, кроно-стар, профилопорты. Отделочные работы выполняются только квалифицированными специалистами. Все это обеспечивает высокое качество ремонта. Преимущественно светлая цветовая гамма комнат разбавлена яркими акцентными пятнами в декоре. В квартире установлен белый матовый натяжной потолок который отлично смотрится практически в любом стилевом оформлении пространства. Стены комнат оклеены флизелиновыми обоями. По желанию их можно оставить белыми, либо выкрасить в любимый цвет, придав тем самым квартире свой неповторимый стиль. Ламинаты двери в светлых тонах идеально дополняют общую картину, делая комнаты зрительно больше. Дизайн проектом предусмотрено деление пространства гостиной на две зоны – рабочую зону кухни и зону отдыха. Интересным решением в интерьере однокомнатной квартиры является использование подъемной кровати с диваном, что позволяет обустроить полноценное спальное место, при этом сэкономив пространство. Этот прием фактически превращает однокомнатную квартиру в двухкомнатную. Интерьер спальни оформлен в морском стиле, Размеры комнаты позволяют разместить двухспальную кровать, гардеробную, тумбочки и туалетный столик, визуально не перегружая пространство. Санузел полностью облицован кафельной плиткой фирмы Керама Marazzi. Коллекции Богатель в светлых тонах. Установлен полный комплект сантехники. Душевая кабина, смеситель, раковина, унитаз, полотенцесушитель. Стиральную машину перенесли на кухню, что позволило существенно сэкономить место. Отметим, что покупатели любой квартиры в ЖК Южный Квартал смогут получить дизайн-проект от итальянской компании Interni Consulting Group в подарок, а также приятным бонусом от компании развития является установка сплит-системы в каждую квартиру и остекление всех лоджий. Напомним, что ЖК «Южный квартал» включает в себя 15 18-этажных и два 16-этажных жилых дома. Квартирография данных корпусов представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 33 до 88 квадратных метров. Все квартиры сдаются в эксплуатацию с качественной дизайнерской отделкой. Ждем вас в нашем шоуруме по адресу субсехское шоссе 35 телефон для записи 8 800 семьдесят семь пятьдесят пять триста сорок